Вот ремонт шприца для силикона по-быренькому. Вот есть такой шприц. Вот у него вот такая вот прижимная гайка. Вот она иногда обламывается. Вот она, запчасть. Вот четыре шурупа. И маленькая экономия в деньгах. Шприц будет работать дальше хорошо и просто. Вот такая штука.